Всем привет! Римская империя оставила после себя богатое культурное наследие. Законы, литература, медицина, научные достижения и язык сыграли значительную роль в становлении многих европейских государств. Падение Рима рассматривается как катастрофа, погрузившая Европу в хаос на долгое время. Однако, что если бы империя выжила, как бы тогда изменился мир? Причиной упадка римской цивилизации исследователи видят в переходе от республики к имперской форме правления, начавшейся еще в первом веке нашей эры. Со временем это привело к разложению институтов гражданского общества, снижению значения сената и дестабилизации всего государства. Простыми словами, империя разрушила сама себя изнутри. Борьба за власть между императорами и гражданские войны, разразившиеся в третьем веке, нанесли неповторимый урон величию Рима. Плачевное состояние экономики продолжало социальные противоречия, чем и подвигло кризис городской цивилизации, сельского хозяйства и армии. Уменьшение численности населения, высокие налоги, проникновение в общество варваров и религиозные изменения являлись еще одной чередой острых проблем, которые нужно было срочно решать. Некомпетентные императоры и слабая администрация не смогли найти выход из внутреннего кризиса, поэтому армии варваров добили цивилизацию. Однако представим, что если бы история сложилась иначе. Залог успеха любой империи – это постоянная экспансия. Скорее всего, Рим развивался бы по примеру России. Как отмечал американский политолог Джордж Фридман, «История России – это история выживания от одной агрессии к другой». Незащищенность границ провоцировала бы Рим проводить агрессивную политику, создавать между собой и варварами марионеточные государства, а потом поглощать их. Учитывая научно-технический прогресс Рима по отношению к другим державам, к 21 веку римляне могли бы давно завоевать Евразию и Африку. Весь мир говорил бы на латинском языке, а войны бы рассматривались как локальное восстание. Правда, ввиду отсутствия у Рима сильных соперников, страна бы перестала развиваться. Из-за этого произойдет консервация технологий, традиций и образа жизни. Промышленная революция остановится, рабство сохраняется, а технологии развиваются очень медленно. Похожий сценарий видения вопроса изложил американский писатель Гарри Норман в романе «Пороховая империя». Рим в его книге напоминает вышеупомянутую империю с сохранившимися со второго века по современность границами, а также традициями и устоями. Допустим, Римская империя выжила, а Европа, как следствие, не погрязла в социально-политических кризисах после его падения. Как скоро стала бы известна Америка. Вполне возможно, что сценарий открытия нового света был бы совсем другим. Например, римляне могли бы попасть в Америку гораздо раньше и встретить там американские цивилизации, еще не создавшие ни одного стабильного государства. Либо же наоборот, идея о покорении Америки не получит распространения, и империи майя, ацтеков и инков будут процветать. Проблема больших территорий в том, что эффективно управлять ими сложно. Как мы видим в истории, рано или поздно каждая империя разваливается на части. Сохранить государство в огромных границах Рим бы мог лишь одним способом – предоставить провинциям автономию и возможность самоуправления. С течением времени они бы объявили о своей полной независимости. Таким образом, современный мир мало бы изменился. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.